Здравствуйте, меня зовут Ненад, я руководитель сервисного отдела компании iGo3D. В предыдущем видеообзоре мы продемонстрировали вам новый продукт Ultimaker S5, показали распаковку, настройку 3D-принтера, а также рассказали про поводы технические спецификации, преимущества и новшества данного продукта. Сегодня мы продемонстрируем вам процесс печати принтера Ultimaker S5. Поехали! чем начать сам процесс печати, нам нужно будет подготовить сам принтер к печати. Мы уже сделали калибровку печатающего стола, установили оба экструдера, установили последнюю прошивку 3D принтера. Нам остается только загрузить материал. Для того, чтобы загрузить материал в принтере, идем в меню принтера, выбираем вторую опцию. Загружаем в первую очередь для экструдера 2. Нет материал, нажимаем вставить. Печатающая головка перемещается на позицию для загрузки материала. Разместите новую катушку на держателе. Мы уже поставили ее. Это ПВА, водорастворимый материал для печати поддерживающих структур. Принтер автоматически обнаружил, зарегистрировал данный пластик, так как на самой катушке находится МФС-чип или метка. Подтвердить. Сейчас э, принтер требует, чтобы мы протолкнули нить в механизме подачи для того, чтобы он загрузился в, в печатающей головке. Давайте сделаем. это. Берем конец пластиковой нити и проталкиваем механизм подачи. Э, требуется небольшое усилие для того, чтобы механизм подачи захватил пластиковую нить. Как только пластиковая нить выйдет с механизмом подачи, то есть появится боден трубки где-то сантиметров два примерно, мы нажимаем на кнопку «Подтвердить» на меню принтера, для того чтобы пластик загрузился в печатающие головки. Процесс, повторяем и для загрузки материала в экструдер 1. Для подготовки модель печати мы используем программное обеспечение Ultimaker Cura. Далее мы открываем файл, который хотим печатать. Нажимаем на сам файл и нажимаем кнопку Открыть. Мы будем печатать модель педаль для велосипеда. Далее мы выбираем модель 3D принтера, это Ultimaker S5. Выбираем материал для печати первого на первом экструдера это черный тавпалопластик. Разрешение 0,2 мм, заполнение 20%, скорость печати 50 мм в секунду. Поддержки печатаются вторым экструдером. Они выстраиваются от стола. И у нас активирована опция печати двумя экструдерами. Далее мы нажимаем на кнопку подготовка для того, чтобы подготовить модель или разрезать ее послойно. Для печати на 3d принтеру Ultimaker s 5 если мы хотим послойно посмотреть модель выбираем просмотр слоев и воспользоваться движком расположенным справа мы послойно можем смотреть как будет печататься модель белым цветом отображается материал pva для печати поддерживающих структур а черным цветом это основной Материал ковпала. Эту модель мы можем отправить на печать через сеть или по Wi-Fi, так как Ultimaker Speed подключен у нас по Wi-Fi, или можем сохранить файл на компьютере. Для того, чтобы наблюдать за процесс печати, мы нажимаем монитор. Так как принтер у нас расположен в другом помещении, данная опция очень удобна. Нажимаем на кнопку «Печать через сеть» и модель автоматически отправляется на принтере и запускается печать. Ну что ж, у меня в руках напечатанный деталь, которую мы уже погрузили в воду для того, чтобы растворить поддерживающую структуру. Могу сказать, вот, глядя на, на эту модель, что поверхность там, где располагалась поддерживающая структура, очень гладкая, высоким качеством, то есть не требующая дополнительной постобработка, Могу сказать, что вот Maker S5 справится с задачей отлично. Спасибо, что смотрели наше видео. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Смотрите новости и следите в соцсетях. Ставьте лайки. С вами был я, Иван Дмитриевич. Спасибо. До следующего раза.